Привет! Это программа «Неделя спорта» и я ее ведущая Ильвина Губайдулина. По традиции в это время на телеканале Универ ТВ я и мои коллеги готовы поделиться подборкой ярких событий из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Жеребьевка внутривузовского чемпионата ССК среди командных видов спорта. Домашний матч Казанского федерального университета против команд Казанского государственного аграрного университета в рамках чемпионата СБ. Спортивное ориентирование на лыжах в Горкинском лесу. Кто поднялся на пьедестал? Традиционный обзор Амира Сабирова о матчах Уникса и Акбарса.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 Самое большое количество команд оказалось в мини-футболе среди мужчин. В соревновании примут участие 33 футбольные команды. Ну, Жеребьевка получилась очень интересная. Есть группы, где довольно равные команды. Это в первую очередь про, в группы, где играют соревнования по мини-футболу проходят.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 В котором все решается в последние секунды Особенно если остается там Несколько секунд Команда ведет в одно очко И кто-то трешку забрасывает И просто в зал аплодирует Все с открытыми ртами и так далее а, Во-вторых, жду настольный теннис Ну скорее не как зритель как человек, который Может быть сам по-любительски Но сыграет Потому что это вид спорта тоже интересный Очень красивый И на самом деле очень энергозатратный То есть если посмотреть на игроков Настольного тенниса Они постоянно двигаются Двигаются Это очень...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 На очереди первый домашний матч для сборной Казанского федерального университета в рамках чемпионата СБ. В последних играх против Академии спорта в борьбе за очки обе команды уступили сопернику. На встрече же с Казанским государственным аграрным университетом картина получилась другой. Матч среди женщин состоялся без особых интриг. Баскетболистки из федерального сразу взяли игру под свой контроль и мало давали бросать соперницам в кольцо. Они часто менялись и не позволяли друг другу уставать. А скамейка аграрного значительно была меньше, что и повлияло на исход матча. После второй четверти аграрии резко сбавили в скорости. Игра шла под полным контролем Казанского федерального университета без проблем и значительных ошибок. Как итог 78-44. Похожую ситуацию мы наблюдали и в матче среди мужских команд. Сборная Казанского федерального университета без особых усилий постоянно держала счет с отрывом в 10 очков. Однако при этом и часто ошибались, что давало возможность баскетболистам из аграрного бросать в кольцо и пытаться навязать борьбу. Фалы федералов приводили к частым броскам со штрафной линии от соперников. Но тот отрыв, который создали для себя баскетболисты КФУ, помог довести игру до победы. 79-45 и плюс 2 очка в копилку КФУ. После матча давайте взглянем на турнирную таблицу. Среди женщин первыми продолжает идти баскетболистки Академии спорта. 10 очков. Вторые – Казанский федеральный университет. 9 очков в сумме за 5 матчей. Тройку лучших замыкает сборная КНИТУ КТК. 7 очков и одна игра в запасе. В мужской части чемпионата сборная Академии спорта также на первом месте. 10 очков. На два меньше у федерального университета, они вторые. Третий – Казанский государственный энергетический университет. 7 очков. Казанский федеральный университет свои следующие матчи проведет дома 16 февраля. Соперник к НИТУ КТК. Начало встреч в 17.30 и наш телеканал по традиции покажет оба матча в прямом эфире, так что подключайся и болей за свою любимую команду.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 Тройку призеров замкнул Олег Добросов. Среди женщин лучший результат показала Ирина Богданова. На втором месте Алина Сабирова. Третье место смогла занять студентка из архитектурного университета Ольга Коваль. Анастасия Афанасьева заняла пятую позицию, остав от победительницы на 5 минут и 4 секунды. Одиннадцатой к финишу пришла Вероника Александрова, а Азира Тимирова остановилась на 15 строчке. Диана Урядова, Виолетта Басова. Неделя спорта. А мы продолжаем, и сейчас самое время поговорить о казанских командах, а именно Униксе и Акбарсе. В студии появляется ведущий данной рубрики Амир Сабиров. Амир, тебе привет. Привет, Эля, спасибо. Ну что, какая неделя выдалась у Акбарса и Уникса? Э, неделя выдалась достаточно интересной, и в своей рубрике я сейчас подробно все расскажу. Ну тогда тебе слово.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 Линии самым расторопным на пятаке казанцев оказался Ник Бейлин, который здорово сыграл на добивании 3-2. Акбар доводит матч до победы и продолжает выездную серию. Среду 3 февраля Уникс начинал второй круг в групповом этапе Еврокубка.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 На этом все. С вами была программа «Неделя спорта» и я ее ведущий Ильвина Губайдульна. Увидимся через неделю. Пока-пока.